Всем привет! Сегодня поговорим про белые и про серые каналы на YouTube. Коротко расскажу для тех, кто вообще не понимает, о чем речь и что это вообще за такие каналы. Итак, белые каналы, например, это авторские каналы, например, как вот тот канал, например, который вы, например, сейчас смотрите. То есть мой канал, заработок в интернете, является белым, он является авторским. Uh, плюс этого канала в том, что у меня есть авторские права на материалы, которые на нем размещены. Другой вопрос, что я отдаю по лицензии Creative Commons Attribution, значит, что вы можете копировать и там, брать куски моих роликов, но в целом у меня есть авторские права. И я, например, могу, uh, грубо говоря, даже подключить контент ID к этому каналу uh, и, соответственно, кидать страйки всем, кто использует мой контент. Ну, это если совсем по-простому объяснять. Также, на мой взгляд, плюс белых каналов, что они могут помочь прокачать медийность. Вот, то есть, ну, далеко ходить не надо. Взять любой пример, там Лола Ложка, там Денис Борисов, Элла Саворская, Сергей симонов кто угодно, они прокачивают медиа за счет белых авторских каналов. А белые каналы часто надежные. То есть, ну, действительно, белый канал тяжелее свалить. Там есть аудитории. Даже вот если сейчас, например, Давидычу немагии магии там выиграет суд, и какие-то будут сан санкции жесткие на Немагию, там непонятно что. Даже если канал немагии закроют, у них Останется медийность, у них останется имя, бренд, то есть они довольно быстро поднимутся снова. Белый канал делает надежнее, меньше проблем с ними будет. В целом, вот так, наверное, на этом плюсы белых каналов заканчиваются. Это медийность, надежность и авторские права. На самом деле это довольно хорошие плюсы. Что касается минусов, белых каналов, то я бы сюда внес время на их создание. Довольно тяжело генерировать идеи, тяжело работать с аудиторией. Действительно, ну, очень много вопросов. Я вот. По большому счету 3,5 года уже этим занимаюсь, и для меня не всегда понятно, как правильно работать с аудиторией, не всегда легко генерировать идеи. Много разных проблем возникает, если честно. А бывают проблемы с монетизацией тоже, но это как бы мы не будем сейчас рассматривать. Время, идеи и деньги. Деньги часто нужны на развитие белых каналов. Честно говоря, ну, бывает, что деньги приходится очень большие вкладывать. Или много времени. Тут одно из двух обычно. Я вот так вот подчеркну, то есть или много времени, или много денег, а часто много времени и денег. Белые каналы сейчас развивают тяжело на YouTube, это становится с каждым днем все сложнее. С другой стороны, я не вижу сейчас альтернативы YouTube в плане легкости, развития и заработка. Может быть я немножко зашоренный, может быть где-то я не улавлю, но на данный момент я считаю, что YouTube это лучшая площадка для старта, для новичков в любом случае. Что касается плюсов серых каналов, то э, главный плюс – контент готов. То есть ты можешь просто там перезаливать перископ и еще что. -то. то есть тебе не нужно генерировать контент. Это дает другой плюс, что может любой вести серый канал. По большому счету, действительно так. Может реально любой то есть перезаливать, заливать. Но с другой стороны, естественно, у некоторых людей будет это получаться лучше. Может, может получаться хуже. Серые каналы делать в целом проще, чем авторские. Я тоже отдельно это выделю. То есть их можно делать любой, их делать в целом проще. То есть перезаливать намного проще, перезаливать можно учить и обезьяну. Но там есть очень много тонкостей. Я бы э, в минусе серых вынес много тонкостей. Очень много, особенно в последнее время, не, не все сети принимают. там У серых каналов реально намного больше нюансов. Вот Для продвижения серых каналов нужно понимать, где брать контент. Это не всегда очевидно. Опять же, то есть минус это контент, его нужно понимать, где брать. Есть контент, который вообще не монетируется, есть серые каналы, на которых там по 2000 роликов, и они приносят копейки. То есть очень-очень-очень важно понимать по контенту на серых каналах. Да, контент на серых каналах, если ты нашел, готов, только перезаливай, но контент нужно найти. Я введу контент-поиск, да? Вот так напишу. И еще один, на мой взгляд, важный момент – при продвижении серых каналов нужно хорошо знать SEO особенно хорошо знать SEO YouTube информации поэтому очень мало она в основном закрытая не публичная много фишек много штучек я до сих пор например иногда с очень огромным удивлением узнаю происходящие какие-то все у YouTube вещи просто это все через третьи руки там, от кого-то от кого-то вот я слышал так а вот мы экспериментировали так мне кажется, серые каналы одному вести ну, довольно сложно, если у тебя нет знаний. То есть, потому что когда вот работаешь в команде, в группе, вот как у нас есть несколько групп таких, мы можем хотя бы как обмениваться какими-то кейсами опытом одному очень сложно. Примерно ситуация такая. Как мне кажется, что вот это плюсы и минусы серых и белых каналов на YouTube. Напишите в комментариях, что интереснее вам. Поговорим об этом еще.